Хай, танцуем сейчас. трин тря Эй, смотри! Вашара. Окей, okay, First destroy this house. Yes. No. Yes. No. Yes. no. Всем привет, на канале ингема Мы сегодня играем, конечно. Короче, просто Fortnite играем. Я сегодня могу танец купить вот этот вот, но я не хочу. Не знаю, подождите, как он называется. Низыки, поток. А этот танец мне чуть-чуть не хватает еще. Хочу в поляк. Ну прямо. Скинчик поменяем. как раз я вам покажу, кто ебать. Наверное... блин, не успел. Ладно, в администрацию что-то не хочется, не знаю. О, ну давай на поле. Ничего ну, так здоровять готов. Окей. Эй, эй, это вот так прошлый раз он мне говорил. Эй, эй, перёчки, перёчки. Вот так вот реально кто-то говорил мне. Почему я еще не здоровя? Почему я еще женщина? Я не понимаю. О, ну, наконец-то. Берем самый большой улов и кости ее Видишь, жир отрезаем а кости берем и делается дельту план вы видели вот этот вот я уже несколько раз вот эту фигню видел так что я уже не удивляю визиту тут... по моему тут должно в кустах быть что-то Пожи, пожи, пожи. Хоть бы никто не попался. Хоть бы никто, хоть бы никто. Моя не попадайся, пока я оружие не соберу. Короче, короче, что-нибудь опасное. Спасибо. О, вот это вот здоровяк как раз и носит эти. Здоровяк как раз и носит дробовики. У меня какое-то было задание там Че с другом то? Он исчез куда-то Так тут помидорки есть Я знаю Их можно как-то собрать Так ладно придется мне Один против всех Драбовичок Ой тактик золотой. Ничего Подожди, а это что такое? Тут банка, а пицца надо. Вот аппетита... Вот, по-моему, поэтому будет... Подожди-ка. Иди сюда, слышь? Что ты там делаешь? Удай Сао. Видите, у меня научничек, кстати. По-любому ко мне сейчас побежал. Какое-то задание было, по-моему, стрельнуть по этому Ой! Что это? Откуда? А, сзади! А ты куда, чувак? Мяуску. Стой. Ну вот ты куда? Скажи. Скажи. Мяуску. Ну стой ты. Скажи. Скажи. Я иначе убью. Проматывал. Чел. Агил какой-то. А ч ты не стреляешь-то? на на прости но я тебя не хочу убивать ты какой-то милый мечти пошли мне тебя жалко на узкую надо тебя куда нибудь спрятать а то мне жалко тебя не хочу тебя бросать ты миленький же бросить всё. ой я услышал звук озвучи это ты не успел это не убегай я боюсь без тебя ладно первый кил сделан ой фу, ты напугал меня рыбка больше так не пугай уи я дельфинчик. Акулю тру куру. А с, э, с патронами. оружие Все хорошее, хорошечно. Так, эту смогу взять, да? вау ППХ какая-то. Продемонстрирую, как я. Во. Вот так делаешь. оп воп воп оп Вот так. И все построю И домик где он Приседает. Опа, рыбка там чья-то плывет. А, да, не, это другая рыбка. Но это реальная рыбка. Оп. А вот вот это вот летающая птица и самолетик. Вертолетик. Так, надо прятаться, я боюсь их. Я не люблю с человеками связываться, так что лучше погнали, спрячемся от них в этих вертиках. Так, смотрим, где они там. Не видно, но зато вертик видно. Он наверху у меня. Ой, боюсь тебе, потому что у меня нет никакого грантомета, я бы тебя сейчас подорвал. похожий потому что блин меня спалили? а не вертолет просто ломают. вот дурачки Ой, там нету нет там рыбка плыт если придется сразиться сразу вон он стреляется вон видно собой а с у меня все плохо, а вот с этим все хорошечно. Хоро хоро Даже я бы сказал. А, не могу. Итак. Блин, да зоны-то надо бежать. Я забыл, что зона идет. Господи, боже мой. Вау. Привет. Пока, пока, пока, пока, пока. Пока. Вырубил, все. На. Совсем шовер, опедил. Ничего, у меня есть аптечка, могу полечиться, так что я не боюсь два кила, это мало. Нормально бы было, если бы 4 пять. Затопила там все, не могут забраться. И какое-то задание я там начал открывать. Тихо, тихо, тих, тих. Ничего, нет, ничего, ничего, ничего. сейчас. Просто там чел челы не хочу с связывать. Успеем, ничего, ничего, ничего. Давай, давай, давай, давай. 14. Опа, е. Yeah. А такой вот. Маленькая охотничья Орелка а, да, такой до вас И он чует где он. Потому что он чуйкает Ладно, два бла бла ой ой два бла Это бла так что Вали. Один это я, другой тот, который со мной. Потому что он сам связался со мной, а не надо было связываться. Надо... Ну что, вы продвинь быстрее. Оп, бежим Все, все, все норм, пока. Вот а то пока еще. Пока еще. Пока все норм, потом мне кажется не норм будет. Ну, там кто-то строится, он его убили, видно. Там рез. Тут пока не видно. Но я уже в зоне. Я сяду вот этот домик, засяду, покажу быстро вот так ну подожди нам не тут все вдруг нибудь все, все убрать в подвале надо ой господи 30 30 минут секунд а вот тут за куда этот батук подевался? Вот это видно сломал. он вот, там бежит чел, я не хочу его. Вот там видите резов много. Там чувак подплывает, видно. Вот бы еще акку не связать, вот бы еще акку не связалась. Тут будет очень жестко. Но ее нету, наверное нырнул все. Но у меня все нормально. Пока все по кайфу. Шесть человек. Шесть человек. Вон, видите, сколько золотых пушек. Вот я хочу к ним. Забрать у них. Ладно. Ой! На! Да блин! Долго ждал. О! Да блин! Почти застроился синего дробовичка я на шестом месте или не на седьмом по-моему не мне-то что, мне пофиг. оказывается под маской оказывается у допу еще одна маска вот это лицо это неправда видно там женщина о питается там угадал. Угадал. Он меня, видно, не понимает. Ну, дай мне сесть. А это бы не стал. а Идется -а -а -а. мне на заправочку. Ну, -мо, что мне делать на заправке? Если хороший луки? я обрадуюсь. Если нет, то нет. Но все равно патронов нету почти. Господи. Господи, ты возьму, я боюсь их теперь. Ой, боюсь. Ой. У меня тоже есть фигня. Она тебя тоже может откинуть, так что отходи. Не безопасно со мной находиться. Ой. Вот это я зря иду. Я знаю. Иди меня. Налечу, дружище. И сейчас куда-то сам мою... Мной... А, он вообще исчез, ну и ч? Я. Вашара. <звы> не <звы> назад-то хоть. Господи, да ладно, везде. Воу! Господи меня, напугал! Пошел нафиг. По мне не лез Как он меня убил? Еще раз играю. и он Skybase. он So you do want to do a sky base? Yes, yes. Okay, follow me. First we gotta destroy, yes, yes. okay, go destroy this house. Yes, yes. Okay, follow me. First we gotta destroy this house. Yes, yes. Okay, follow me. First we gotta destroy this house. Yes. Yes. Yes. No. If if want to do a sky base you, you need to have mats. come no. tell me a A multi joke. Don't worry. Do you know what we know we know build sky base, okay? Okay. We just go fight You, you wanna play? You wanna do a thingy? What do you want after this? Yeah. You pro or boots? Are you pro or bad? Ah uh, yes. Yeah. So you're bad. You bad or pro? <гас> Ой! Что? Ой! Вернусь! Ой! Нажали. Но не русский. у у убивает? Тебя убивают? Чел, не умирай. Я бегу, мини-кибистро, No. Oh, Migo, die. No, no, no, no, no. Oh, no. Oh, no, oh, no, oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Migo, cute, little bitch. Bitch? It come to me, okay? Or me go die, maybe. Okay. Me, not... Me, not bad. Me, like, not good, but like me also not bad. You know what I mean? Me, me. Or do you not know what I mean? Yeah. Okay, he's healing like a pussy. Yes. No shields. Oh, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no No! Oh no! Dude, oh. where are you? You're dead. Oh, Wait you. Uh, Okay, join me, okay? Replay yeah. we, we, we play 1v1, okay? Okay. Add me? <laughs> Не, брата, админ. Пожалуйста, переведите, подпишите, чё он говорит? Я просто говорю. Энтони, Энтони, я приглашаю тебя, окей? Энтони, Джонни, мы играем в луан, окей? Окей, окей. Сик, блядь. Да, подключи микрофон, если есть. Такие не слышно. Вот такой лучше. Я даже не понимал, что он говорит, я все равно Ой, говорю с ним как-то. Я просто говорю словно как-то я знаю yes, no, сентяу. Переведите, что он говорил, если что, ребята. Напишите мне. Я буду очень рад это услышать, то я не знаю, что он сказал даже. Я, не, я ничего не понял, кроме леса. На вертике у нас валяй. Эй, валяй. Вылети ну мне. Ты потеряешься. Ну, прямо на мою крышу надо все время приземляться. Эй. Thank you very much. эй! Эй! Эй! Эй! Ну и пошел. Ну-то я без тебя могу пожить. Дай, батут, давай на батуте. Давай! Шо, где туда? Ну и мне-то что? Вылетай. Я за тобой. Мне просто соседи трещат. Господи ты, боже мой. Мы уже надоели На. Хотя. А вот теперь только мои два вот ну, тут еще остались. Должен долететь. Все нормально. Всё пока меня шереза. Шереза. Нет. Я бы сказал, очень Ноу, ноу, ноу. Ну что ж такое-то? Эй, а кто это смотрел и не убрал? Ой, а это для чего? Дяденька, а это для чего? А им сади, если вам нужно, это было. Давай! Лети! Чугупер! Ну лети же ты! Хуиху! У меня тут соседи сверлят просто. Так что простите, если еще нет. Так, так, тут ничего обычного нету. Так что собираем. Собираем. Бочку собираем. маленький Кстати, с вот этой нужно баночкой быть опасным. Ой, постуражный. Постуражней. Постура. По Ой, господи, я боюсь тут ломать просто, ее. как она еще взорвется, очень боюсь Это... Потанцевать я хочу на ней. Какая-то должна чихка вот так вот вылезть. Ай, танцуем сейчас. Я узнаю, открыта, у меня не открыта. Тик-как видел. Вот это нужна фигнишка. Не хочу, но природно. Ладно, сейчас надо быть аккуратней. Нет. Мне сейчас нужно быть аккуратней очень. Потому что сейчас может у меня кто-нибудь вылезти вот так. О, спасибо за дробовик. Нельзя. Потому что я не знаю, какой код. А кто-то забрал и не открыл. Это мой или кто-то злодей, если злодей, я испугаюсь. Если он злодей, я тоже не испугаюсь. Давай вопросы, короче. О! На! Это не я был. Она! Она! Она как? Туда же не надо. Ну понятно, как обычно. А мой друг там прохолождает. Рапит, по идее. Или покажем мускулы. Опа. Опа. Опа, опа, опа. Опа, опа. Опа, опа. опа, опа. Смотри на его, его как он сильный. Рекламу надо про него сделать. Можно на ялю трещать, а? Я видео снимаю. Я мускулу. Кстати, вообще-то под микрофоном. Ай, пофиг. Не Хотя нет. Все давай, на их зону, короче, полетим. Куда-то в администрацию, что совсем? Дор... Ой, пошли в зону. Пошли вообще в зону. Если что, если вы хотите со мной поиграть, вы водите просто... Мой ник, если хотите вы со мной поиграть зумак, то там увидите. Так что и вы можете со мной потом поиграть. Фортнайт. Получимся. Да, я, я пол профессионал, пол. Я на самом деле с ботами люблю. Драться. Сильно с людьми не люблю, потому что они сильнее меня. Знаю, а вот с нубика люблю. ять Они уже надоели трещать там. Я думаю, вам там не слышно, напишите в комментариях. Они уже реально надоели. У меня уже мозг раскалит. Мне наверху, наверху я пьл бы сказал. Теперь вот этих стен вот тут в нозе был. Вот тут похоже Это этой стенке. Да, угадал. А мне не спрятаться, как говорится. Давай пистолетик вот этот лучше взять. Пока соревсован мне все плохо. Соревсован только. А вот, а вот с оружие на чего нормально идти надо было просто открыть отказывается что чего бы что пистолетом не вот так Во, мне кажется вот так короче сейчас дом разгромил вот этой и пос потом посмотрим там что-нибудь осталось ой господи меня там подорвет все норм. Теперь можно идти. Сейчас только начался мучок не собрать. Вау, нифига. А я не знал, что в эту игру добавили. Подходит. Давай улучшим. Стой! Нет, нет, нет. Мне учит надо уйти. Давай, давай, улучшаем, улучшаем. И у нас новая птичка. Неу. НЕУ. Погнали. Короче, крутят. Ну тут патрончики сейчас я беру, быстрее. Да. Это... Кликаю просто у меня есть идея. Погнали. Давай. Ой-ой-ой, идут. наоборот. А он там заправка Мяу. Да, мистер. Здесь же вода вот есть, да я сплю. Слушай. Понимаешь. Мяу. Не люди там Эй, кто Вау, громада. Рядом на громаде. Убил наш! Молодец у меня с патроном ну, а, только на дрова и такой я боюсь потому что кто-то может сейчас вылезть тут помидорчики чики-чики, помидорчики, чики победит наш или не наш. смотрим на них не драку поздно а те как И на чм наш еще не умер о на узкую это Ой -ой -ой -ой. нафиг да блин просто обошли меня обошли на 16 и по 17. сейчас кто тут сидит я сейчас попробую и зайду то залечу залечу Воу. он тут сидит боюсь его пока не пофиг на его не трогай лежи. Не, не вот сам поехал. а вот зачем не знаю и задание мне столько опыта мне дали окей еще я на плохо так стоять убеги его господи меня убило Тут много дерева с тобой, но все равно мага я облечу его. А, его убил. Значит, перелечу его. Мне бы сейчас другой бы другой вечок. Ты слышишь, а? Постоишь-то, не расслабляйся никогда. А шо, так можно было? Ой, да тут все горит ясно потом оп очка нормально все сейчас должны я должен дать дождевой Можно снять? нет еще обновление уже не вышло я забыл вот я совсем так будем тридцать. Оп, опа оп, оп, оп, оп, оп, оп! Не, не самое главное не самое главное живым остаться вау а куда ты был? сзади обошли о ну мы это побеждаем они сейчас скоро тоже убудет из кстати у меня вас патроны вообще мне кажется вот тут кто-то сидит да Что такое это? Где оски-то? Вау! Откуда? Я слил, да. Я же по нему попал сначала в голову, потом несколько раз, он не умер. Самки в голову очень легко и что, -то, что, -то, что -то Так что очень круто. Ну Теперь я беру тебя эту фигню. Запусти-ка. Мне еще 4. Вау, три. Уже три. Блин, как я за камнем-то не стоял. У меня сто... такая ппшка же есть. Мы побеждаем пока. Давай, мы должны выиграть, ребята. Затули, мы должны выиграть. А, господи. Вау! Ну ты крыса а! Я же ему попал. Как он... А, у его понятно, его круче. Ска. А вот... Прылает. Могу... Убиюсь, смотри, ка. Не, помогать не, смотри не, не, не, не, не, не, не, не, Так, нет, не сюда, а вот там, вот сюда, в туалет. Нет. Вот там я не увидел. Вот ты меня, вот меня он тоже увидел, не да? Стой, стой, можешь остановиться? На, на. И кое-же еще унишка. Вот снайперы тебе двадцать. Так кто-то летит до нас нет?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 не, здесь нет. Погод. Просто стой, вот он нас чел, чел, чел. Покажи вот сюда лицо, мне покажи, покажи лицо, Хоть бы показал, хоть бы показал, Подожди, я могу через чел щелкать. Опа. Я что-то не понял, а кто это за нас? Вообще какой-то снег потом. А, вон там сидит чел. Я его не могу достать. Вон он, видно. Видно. Видно. Видно, где спят. Куда мы поедем? О, опа, опа, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп. Мы должны выиграть. А е! Yeah! Погнали. Королевская битва.